Итак, что мы там делаем, скворечник или кормушку для птиц своими руками? Начнем с простого, с кормушки, потому что это быстро, можно поставить галочку, что мы выполнили это мероприятие, а скворечник я сделаю вместо детьми. Итак, что я купил для изготовления кормушки? Первое, это пшено, потому что в кормушку самое главное надо что-то насыпать, очень обидно сделать кормушку. И не иметь под руками корма. С детства помню, что вроде пшено клюют. Итак, пшено, чтобы птиц кормить. И уксус столовый, чтобы птиц уморить. На самом деле это шутка. Но это лучшая форма, которая мне попалась в магазине перек... Я получил право достать очередную бумажку. Самое главное. Итак, мешаем. Что нас ждет? Прыгните через костер. Так, вот наша кормушка. Недалеко от дороги, очень легко можно ее насыпать. Если птицы будут гадить там, где они едят, это не будет на дороге. И вот, вот он я, так что еще одно задание мы выполнили лично. Окончательно ставим галку, осталось несколько речек сделать. Приедем из отпуска через две недели, посмотрим Привыкли птица кушать с этой кормушки и не сперли кто-нибудь ее или не выкинул. Надеюсь, что нет. Здесь им сейчас еда еще нужна. Все, ждите следующих выпусков. Ну вот, наконец-то момент, когда воробьи из моей кормушки клюют. Но я повесил ее слишком близко к тому месту, где ходят люди, они боятся. очень опасно туда забираются.